耳… Don't even know what Здравствуйте. Это такси другой человек. Вам кого нужен? И укажите улицу. Ага. Все понятно. Такси подъедет к вам. Здравствуйте, ребята. Вы куда едете? А, вы поехали в оружийный магазин и я вас помогу. Ага, понятно, все. Едим туда. <связывая> Ребята, ну что у вас случилось? <связывая> На вас зомби нападают и у нас тоже, а вы герои, говорит, и хорошие справляйтесь, вы. Three weeks later Если что, звоните. Когда вы едете, позвоните позже. О, ребята, привет Вуди и Ротвееве. Mm -hmm. Чего вы не проходите? Там зомби идут и нападают, вы пойдете к нам, мои друзья, ждут вас, идемте, ребята Мои друзья, доктор Ливси, поро Артем, 17. И я тоже с со мной не И там большой робот из зомби-нападения с зараженными зомбаков. Hehe hehehe! Hmm, hmm? Hmm? Hmmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? WAAAAAAAAAA!! D crashed... WAAAGAGGHHH WE always direct the tsk micro seconds I love to let us say it alone! I need to do this.